жизнь, проведенную в погоне за знаниями, меня мучил вопрос. Как же возник наш мир? Предтечи исчезли тысячу лет назад, запустив уничтожение жизни. Она показала мне, как мир возродился. Юная изгнальница, не своей важности. От нее я узнал, что жизнь спасло технологическое чудо. Новый рассвет. Система тераформирования из девяти программ-функций. Вместе они могут превратить Землю из голого камня, Цветущий мир, хранимый и оберегаемый машину. Я сумел раскрыть тайну рождения девочки. Важнейший секрет. А наклон Элизабет Собек, создавший новый рассвет рожденное предотвратить новые истребления. По плану Аиды, спятившего Ии, которому дал сознание таинственный сигнал неизвестный. И с моей помощью она победила в великой битве за город Да, Миньев. с твоей помощью. Ага, ну точно и стала защитницей всего человечества. Она была очень полезна, но я должен двигаться дальше. Она хочет исправить все, что натворила Аид. А я совершил новое открытие. Ты балбес. Что возвещает разрушение и возможность. Турочку, блин, на жопе ровно не сидится. Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мирмелко. Меня зовут Никита. Продолжаем. Какой? Продолжаем. Начинаем. Ну, как бы продолжаем, но в то же время начинаем. Вот так у нас получается: Horizon, Запретный Запад или Forbidden West. Это все. Вот оно. Как бы я сразу после Frozen Wilds прям вру, влетел сюда на запретный запад. Посмотрим, сколько лет Сколько лет прошло, в 2017 по-моему Вышел Frozen Wilds, это получается 5 лет 5 лет кто-то ждал Эту игру, кто-то эту игру ждал 5 лет А для меня прошло всего несколько секунд Минут, я не знаю Понимаешь, насколько бывает это классно Вроде кто-то, кому-то игра понравилась Очень сильно, и кто-то ждал 5 лет А я прошел сразу первое, прошел Дополнение, и сразу сажусь за вторую. То есть залпом такой сел и прошел а, Сразу предупрежу Давай в настройки залезем а, языки, конечно, метки заданий Пусть будут, пусть будут Гонки, действия на реакцию Чего? Управление, звук Показать субтитры, да а, Крупный, круп... максимальный Нет, давай просто крупный Фон субтитров не надо Тут в принципе нормально субтитры было всегда видно а, По музыке не знаю, по речи, по эффектам В прошлой части убавлял, в этой не знаю, посмотрим а, Изображение Специальные возможности. Но это было, в общем, нет? Ой, блин, короче, так много всего, блин, понапихали. Показать субтитры крупные. Все, ладно. А, специальные возможности это что? А, ну это сразу сюда тебе кидать. Все, я понял. Дополнительно. Что в дополнительном? Авторы. Повтор видеоролика. Авторские права и торговые значки. Да? Ладно. Новая игра. Погнали. Погнали сразу сюда. Видео будет... Э очень высокий, нахера. Повествование это вообще самый отвратительный уровень сложности. Не знаю, зачем его придумали. Ну, хотя, кому-то просто, знаешь, посмотреть сюжет. Ну, просто посмотреть сюжет ты можешь на Ютубе, если тебе не особо-то запариваться с игрой надо. Нормальный это самый специализированный уровень сложности. Он а, для всех. Он оптимальный. Высокий, я думаю, будет сложновато. Очень высокий это если вдруг мы решим пойти на какой-то хардкор. А, чтобы разобраться в ситуации, изучать окружающий мир. Подсказки на экране отображаются отметки и значки, помогающие вам сориентироваться в обстановке. Исследователи. Хочу так, хочу так, без подсказок. Хотя без подсказок иногда порой сложно. А, видео, я думаю, мы сделаем такое большое, комплексное. А, земля, далекая будущая природа поглотили в этом новом диком мире и приходится бороться с машинами грозными. Но это было. Это было в первой части то же самое было. По-моему. Ну да. Все то же самое было. А, а для чего буду делать большое видео? Потому что нужно привыкать уже к стримчикам. А, потому что такие большие комплексные игры в будущем, когда обновлю железо, а, я планирую делать на стримах, поэтому будем делать большие видосы. Ну, по мере возможности. О, лисичка, которой шкуру мы так и не добыли, блин, коза такая. Это рыска, это громозеев, наш любимый шевраг. Ну, хотя Громозеев не такой опасный Это, это копироги не, это другие какие-то Но это шеи, Не, не копироги, как же Копироги это у которых такие, а у это а не роги короче, А это чайка, чайка, чайка Все мы это прекрасно знаем Я понимаю, по кому пробивается Ностальгия сейчас для тех, кто очень давно Проходил игру Ну Но... А Я это успеваю, Элизабет. Куда? Земля а это... гибнет Почему? Люди страдают. Скоро начнется голод. Твоя система терроформирования пошла в разнос. И только я могу все исправить. Только во мне живы твои гены. Скоро мы достигнем критической точки. И тогда Так вымрем. Я много месяцев искала то, что мне нужно. Копию Гея, управляющего искусственного интеллекта. Но ни одна зацепка не привела меня к цели. Играю на Каждую ночь я вижу один и тот же сон. Какой? Я иду под сияющим звездным небом по цветущему полю. Куда? И когда прихожу в самый его центр, я вижу тебя, Элизабет. Ты ждешь меня. Пусть ты погибла тысячу лет назад. Но ты близка мне, как родная мать. И на мгновение я счастлива. Но ненадолго. Но если проблемы с Флорой, мы же узнали от Бирюзы, что есть подсистема, отвечающая за Флору. Может, как раз и она пошла в разнос? Аид, как мы знаем, тоже не погиб. И Гифес не погиб. Все системы живы. Хм. Я всегда остаюсь одна. Ну как одна У тебя есть Ренд, у тебя есть Ават У тебя есть... Как этого чувака зовут Который сын вождя Откуда у тебя это? Откуда? Может по бочке какой-то получить можно мир было? для нас, Элизабет И я не брошу его в беде Вот так по не прошел и не понимаю нихера, да? Моя последняя зацепка ведет в эту долину Я должна найти копию гея Какие okay, зацепки? И я сделаю для этого все. Обещаю. хе Нихера себе ты борода отрастил. Это же Элой, спасительница Меридиана, избранная но. Ты же знаешь, я ненавижу эти регалии. Ну, считай это наказанием за то, что сбежала в ночь победа над Аидом. Ты помнишь, что я выросла изгоем? Я не умею праздновать. Да. Но праздник был в твою честь. К слову. <смех> что ж. Какое у нас дело? Раз ты сбежала, значит важное. Нам надо лезть в руины? Или пытаться справиться с порчей? И то, и другое. И то, и другое. Но я... <с <с я должна... Ну нет. Я долго тебя искал. Зачем? Послушай, после всего, что ты сделала для Нора и моей семьи, я поклялся помогать тебе. И знаешь что? Я, я вы... пойду за тобой. А, не угадал теперь. А? Мы теперь связаны. Так, я надеюсь, ему не надо проделывать какие-нибудь дороги, блин, как для, для, для прошлых моих союзников. Ауре и Аратака. Ясно. Но, если ты пойдешь со мной, ты должен видеть то же, что и я. Серьезно? А откуда Визор. у тебя визоры? Я и не надеялся видеть, как ты. Потом дам еще один и покажу, как делать копию данных. Данных? Информации в устройстве. нужно много объяснить. У тебя было столько а, времени, а ты... Ч ⁇ это? это не модернизировала его. Сейчас... О, пачки, да, такой. Вот это, да, прикол, для пацана. Это такое ощущение, как будто тебе, ты блин, я не знаю. Так видишь? Да, с самого детства. Давай. Это такое ощущение, как будто, знаешь, у тебя есть друг, у которого есть классный ПК, <laughs> и потом тебе дарят классный ПК. Ну что то из такого разряда? Он, наверное, вообще рад. Ну, по нему так и не скажешь, он такой. И ты так всегда видишь такой? Ну, прикольно. Ладно. Идем? Идем, идем, идем, конечно. Конечно же идем. Время уже сколько прошло, а мы еще даже это, как за геймплей не взялись. Дай мне прочувствовать, как ты игра выглядишь по-другому. Что ж, по пути сюда я заработала пару ссадин. Найдем лекарственных растений про запас. Ну, зачем? Это будет первый урок обращения с визором. Согласен. Давай начнем. Зачем мне это обучение? Получится обучение нас обучают через него. Так ну камни те же самые. Хилки те же самые. Растения Какие лечебные, лечебные, лечебные, лечебные, лечебные ягоды. Визор покажет те, что нам нужны. Какие нахрен ягоды? Ты что, Элой? Это зачем? Оно теперь так работает. А зачем мне ягоды? Я, я, я жрал траву с корнем. Не, не согласен. Ага. <плэк> -а -а, зато сразу становится лучше. А -а -а, Ладно. Держи, мне дальше. было 4 две. А, подожди, я не пойду все равно. Как оно летит? Да. Можно. Мысль. Чего это? Что это такое? Даже удерживаю, я включаю виза. Просто нажимаю, он вот такую херню делает. Для чего? Непонятно. Опа, опа, опа. Надо похилиться. Я могу хилиться? Нет? Максимум. Ладно, я все равно возьму на всякий случай, пригодятся. Так мне кажется, чуть-чуть по звуку тоже надо как-то сделать сейчас. оде. Э, а, это не сюда. А, подожди, у нас по карте хоть похоже что-то на то, что было. Нет, конечно. Вообще отдельная карта. Задания, кстати, почти не поменялись. Записная книжка тоже. Биография. Варл, только он бороду отрастил. Элизабет Собик, знаем такой. Гея. Гея, знаем, она еще... Она под... она, у нее есть вообще-то вид. Трэвис Тейт, это кто? Аид Альфа. Одаренный программист и талантливый хакер с сложным характером. Трэвис Тейт когда-то был одним из самых разыскиваемых преступников на планете. На планете и как правитель с... Ебать! Аид Альфа. Это кто Аида создал? А хер нам информацию о нем? Аид, ну Аид мы знаем. Этот фара тоже. Раст. О, а Раст ему тоже знаем. Ну, смотри, он выглядит вообще по-другому. Вообще не похож. Слушай, какой-то другой мужик. Не похож? Ну, чуть-чуть похож кабан такой же. А, это козел. Это коз... козла мы помним. Так, ну у нас ничего нет, в принципе. Ага, это обучение. Так, понял. Принял. Воин, да, был. Охотник был перелучник, знахарь, лазучик, мастер машин. Е... на мать. Ну, древо навыков выглядит поинтереснее, на самом деле. Мне такое нравится. Выглядит интересно. Выглядит интересно. Инвентарь. А, кстати, интерфейс инвентаря вот этого всего он практически не изменился. Это меня радует. Это мне так привычнее, намного интереснее. Так, ладно, погнали. Погнали. Ягод собрали. Нам туда. Она теперь Мой научилась зацепиться. цепляться за это. Опять порча. Неужели? Она научилась цепляться за уступы? Подожди, зацепись еще раз, порадуй мои глаза. Нет, не научилась. <св> не научилась? <св> <св> <св> научилась, вроде, ладно. Так, и что у нас здесь? Посмотреть порчу. <св> так, тебе же не надо дышать, <св> <ведь>. тебе <св> надо было посмотреть. Полгода назад все было хорошо. А, так я что полез? Очень сильно громко звук тихо слышно громкость музыки. Давай я вот так сделаю. Эффекты тоже на 80. Ну так как-то оставлю пока что. А теперь она везде. Субтитры нужны, потому что иногда я сам не слышу, что они говорят. Хоть я и в наушниках. Тут несколько спусков. Да я уже... А, нет, кого он? Не-не-не, пошли по этому, правильно. Искусственный интеллект. Оп. Сложно объяснить. Покатились. Считай, что это набор действий, которые Так, извините, пожалуйста, Но я ничего не слышу. Могут все Звучит серьезно, видишь? Кстати, он был далеко и слышно его было хуже. Так, я могу в этой части, по-моему, можно плавать. Насколько я знаю, можно нырять. Можно, хорош, можно плавать, можно нырять. Отлично. А как вынырнуть? Тоже как вынырнуть-то, ёп ты заново. Я плыву плыву плыву плыву Да, угодила в беду по пути сюда и лишилась на рек... Собирают детали машины, как всегда. А у меня палок нету. И след простыл. Они бросили корпус машины. Так, корпус машины они бросили для нас. Ты что, прыгаю? Ну давай я прыгну. Отлично. Не умер, и уже хорошо. А по умолчанию ваш интерфейс является динамическим, на нем отображается информация и что-то там еще. Ну смотри, не подсвечиваются ягодки. На вид. В твоей куча а -а -а. Взгляну поближе. Подсказки, это имеется в виду то, что вот раньше было, чтобы посмотреть. Кому Подсвечивались детали, которые можно собрать, знаю. и так далее, да? Но стоит изготовить стрелы. Да, палки нужны. Пал... Вижу палки. Вижу палки. Вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. О, пачки. Тыкс, тыкс, все. Это мы все знаем, все там очень. Лестница, а... Отсюда до нее не Точно пущенная стрела всегда поможет. Нужно только прицелиться. А чисто а ты достать потом? не можешь. В чем проблема? Ты первый. По-моему, я допрыгал. Могли бы чуть повыше ее засунуть тогда. А то чувствуется обман. Что здесь было раньше? Кто знает? Не знаю. Ну у нас, Папец получается, данных... пустыня и холод сменился а на джунгли. Сообщение, что я нашла, не уточнялась. Только Текст. что копия может быть здесь. А что за сообщение? Что за сообщение? Так, древесник нужен, потому что мне нужны палки А че, у меня вообще много? Да, твою мать а, Так, осколков Давай у меня вниз. не так много На квадратик приседать, да? О, это кто-то новенький Давай А, нет, это рыскарь какой новенький Никогда таких не видел. А, ну это другой рыскарь Это, это какая-то саламандра рыскарь Ну это типа рыскарь, но Но рыскарь второй части справимся. Постел Перед тем, как напасть, стоит его Давай. Сейчас, сейчас. Так, видишь, некоторые детали светятся. Uh, это нора слабые места. Норокоп. Но Троит 지금도… норы. Перехват недоступен. Что глаз, это? Слабое место. Смотри. Верно. Uh, сни uh, снимается, Лиш... лишает атаки, разрушается после гибели чего ресурс для улучшения узимость к огню это детали Так, сконцентрируйся. я, я сконцентрировал вот концентрация работает извини так чего ты что творишь то ебтой а я могу бить а куда ты собрался? -то? Так, смотри. Железная кость, главный нерв нарокопа, металлические осколки и плетеная веревка. Где? А где? А. Не показывается где. Ладно. Иди сюда. Я могу по стелсу их поносить. Подойди поближе. Ладно. Как использовать каму? Он сканирует? Он прям сканирует, находит. Как использовать камни? Есть. Хорошо, стелс работает. Откуда визер все это знает? Он считывает данные с машины. Как охотники изучающие добычу. Ну типа того, а, да? Вроде того. Так, ягодки. Ну где все ягодки? Как использовать камни? Я пытался камень использовать, а, он мне не позволил. кончился переполох, чем занялись остальные? Это... Ну, как только закончилось празднование, моя мать повела Нора домой. Как... Готово! Так это прям сразу после сражения с Аидом? Прям сразу же практически? То есть было празднование, и она отправилась сразу в путешествие? да. Он лежал в руинах, куда я случайно упала. А другие нашла недавно в старом тайнике. Имеет запас полезно. Ну, она в путешествие просто отправилась сразу. Так, а, я могу? Да, все, Ну, игра пока ощущается ровно так же, как и это, Мы как не и прошлое. Единственное, что у меня чуть-чуть сенсативити побольше, чем в прошлой части. Но там я сам просто не настраивал этого. Приветствуем в пусковом комплексе дальнего зенита. Дальний зенит? Они менялись технологиями с новым рассветом. Да? Но... Я Откуда не помню. у них копия гей? Пожалуйста, на Она, может, сама а себя а скопировала? Ну, ты все верно понимаешь? У, у нас появился учитель с Доступ а... закрыт. Пожалуйста, подождите сотрудников охраны, доктор Собек. Похоже, они не очень с Элизабет. Ты мне пофиг. Что ж, <laughs> ну, твоя охрана уже как бы... Ну, знаешь, что странно, тысяча лет, прош... тысяча лет прошло, а технологии работают. Технологии работают до сих пор. Кажется, Р2? А треугольник куда делся? Где Похоже, кто-то спрыгнул сюда. Я понял, можно мне взять. Да мне и не трава нужна. Может его оставил тот, кто подстрелил машины, что мы нашли? И куда он делся? А, В чем прикол? А, знаешь, в чем прикол? В чем прикол? В чем прикол? Хотел сказать быстро и забыл. Ну смотри, палок у нас уже Фу. много. Что это за вонь? Весь лагерь разрушен. Воняет реально. Наверное, они пришли сюда за трофеями. Кислота. Понятно, чем тут пахнет. Откуда ты знаешь слово «кислота»? И похоже, что-то большое упало сверху. И как раз ты это понял? Весь а ну а сли... следопыт такой, Надо да. Надо завалы в той расщелине. А, вот что, я вспомнил, что хотел сказать. Как четко оставили за кадром то, что мы теряем все снаряжение. У нас остается один только лук, а да? Прям... Прям вот по умолчанию сделали, знаешь, типа... Антака просто сказала типа, а я потеряла снаряжение. Ну как Если бы понятно новая игра. Обломков, можно будет внутрь. Тащите про просто. Элой, сюда. Кажется что-то нашел. Сейчас, подожди, кто-то пришел ко мне, кто-то пришел ко мне. Подожди секунду. Пришли мне что-то суету тут навели. Так, че Варл, Куда? Кого нашел? Человека? Зачем Похоже, это какое-то изобретение озерам. Этот крюк может цепляться за что-то. Ну так у нас есть крюк кошки, а нет? его притягивает. Хм. Оно сломано, но может мы его починим? Зацепим за обломки? И притянем. Попробуем. Нифига, ты головастый, слушай. Мы а с тобой не так много общались. Он может найти в лагере детали для починки устройства. А ему то покажи, как это сделать. Визор обнаружил пару интересных вещей. А, нет, подсвечивает он это. Но это надо визором подсвечивать. Бедняга. Кислота прошла его броню. Что это? Нашла что-нибудь? Детали ну, машины пригодится для починки. Что, где еще? Вон еще что-то. Угу, вижу. Хорошо, чиним, К... а, чиним устройство. У нас новый какой-то крюк будет, да? Интересно, в этой части длина шеи будут, а, чтобы разведывать местность? Кабель Или... машины. Прочнее веревки. Отлично. Кажется, все. я собрала все для ремонта инструмента. Давай а как. может даже для улучшения. Воспользуйся верстаком. О, новое обучение. Тут теперь верстаки есть. Прям как в, во, во всех играх практически. Верстак для чего-нибудь. Верстак прикольно выглядел. Ну все. Ага. Верстак прикольно выглядел в uh, The Last of Us 2. Прикольно, мне понравилось. Так, uh, кабель машины. ну здесь можно прокачивать снаряжение, как я понял. Будет на верстаках. Все. Но я больше ничего не могу а сделать. Крюка, Готов. Теперь надо его испытать. Ага, все. Я тут думаю, что не пропадает задание. Рукохват универсальный инструмент, позволяющий вам взаимодействовать с объектами окружения, если они пригодны для этого. Ясно. Каким образом? Треугольник. А -а -а -а -а -а -а. Удержите L2. И нажмите треугольник. Что-то как-то неудобно. А как, вот эти? Удерживать? Удерживать. Как тяжело, слушай. Так, подожди, поближе. Куда? Вот это? Давай. Так, а если я не тяну? А она сама тянет. Я просто назад О! еще... Лучше, чем я думала. Мне самому чуть вообще-то прилетело. Да, не похоже, так, ну ладно, это, думаешь, отрывать это отрывать стены. Это отрывать стены. найти путь дальше. Ну, сканируем. О. Вот это похоже Ой, на... Что такое? Что? Где? А, ну так я про это и это. Бляха, не долетел. Прикинь, а так выглядело все замечательно. Может я могу это притянуть? Или к этому притянуться? Как там? А, подожди, подожди. А, треугольник. Потом вот так вот. Нет? Вообще никак. Ладно. Ладно, ладно, ищем дальше сканируем местность, сканируем, но ну, он подсвечивает туда. Похоже, недостаточно. местность. Может, хм, ну. ну, так а я о чем? Так я это делал. Я что-то делаю не так. В смысле, что ты делаешь не так? Ой, не то. Вот так вот. Не выходит. А как туда запрыгнуть? У меня аж наушники перекосило, неудобно. Вы можете цепляться за специально отмеченные точки. Так я прыгал, она не хотела зацепляться за него. Серьезно. Так я нажимаю. В чем проблема? Я как-то неправильно нажимаю или что? Вы можете цепляться за специально отмеченные точки, чтобы зацепиться за точку зацепа, прыгните. Прыгните и нажмите крестик. Аааа. Ого! Получилось! Крюкохват полезная штука. Жаль, что он всего один. Не переживай, я найду себе путь наверх. Да сам залезет, не маленький. Он тем более мужик. Прыгает дальше, цепляется. Четче. Как пройти? Я могу это включить. Что? Ты что делаешь? А, ну мультики смотришь. Я Осваль... а, Дальний... а куда мне идти? Я... А, так вот же. Проект... Дальний... А? Дальний... Ну понятно, все вот Я так а, вот. Наш девиз — добраться до звезд, Даже если придется пересечь цветовых лет пустоты. Пожалуйста, пройдите в общий зал. Там мы представим наш план. Что в этом общем зале? Так, я думал, она зацепится крюком, но видимо, когда рядом прыгаешь, такая фигня не работает. Ну вот так. Теперь мы можем с помощью крюка, блин, я не знаю, этот крюк как в атаке титанов получается. Ну похож. Они там тоже летали на такой херне. О, все, до свидания. Чуть не улетели. Так, надо скинуть лестницу варло. А чего он сам не может? Ну, стрельнул бы, она бы раскрутилась Вот ну, чем она держится? Она особо ничем не, держала, не держалась Она просто скручена была а, Зацепил веревку, за стрелу, стрельнул Потянул, все, она размоталась Ну че? че учить его? Так, поехали У меня тут чаек закончился, блин Надо будет сходить налить еще Что за планетарий? А когда он успел бороду отрастить? Типа, пока нас искал, не брился, нифига. А чё за собой не ухаживал? Я не Идёт к даме. Мы. Мы всегда преодолевали границы. Исследовали, прокладывали новые пути. Но. И вот дальний зенит готовит новый скачок в будущее. Какой? Мы гордимся тем, что воскресили Одиссею. Правительство бросило ее на орбите, а Дальний Зенит вернул к жизни всего за десяток лет. Но это только начало. Это намек мы в космос полетим? Готов, мы пошлем Одиссею с ее экипажем туда, где люди еще не бывали. А -а -а -а. серьезно? Систему Сириуса. Колонизация? Там мы создадим первую звездную колонию Одиссею понадобится 300 лет, чтобы добраться Но глядя на ночное небо, мы будем знать, что она в пути Это из фильма пассажиров взялись за И взяли наш основатель Питер Чевумбе, Истинное бессмертие заключается в данных поврежденных Конец просмотра Да Ты ладно могли летать по небу? Между звездами? Да, представляешь? А, ну, да, вроде как. Тот корабль Одессея так и не долетел до звезд. С чего ты взяла? Что-то пошло не так. Он взорвался. Откуда ты знаешь? Да по-любому все прошло нормально. Они колонизировались и как раз потом, когда вернулись на Землю... Когда вернулись на Землю? Поэтому Элизабет отдала им копию геи. Для колонии? Ошибка. Данные презентации повреждены. Доступен файл набора участников. Активировать его? Да. Активируй. Посмотрим, что еще они расскажут. Да так, блин, все понятно же. Я разгадал всю суть игры. Мы все знаем прогнозы. Нестабильная экономика, новые инфекции, бунт роботов. Сколько осталось до катастрофы, которая заденет даже мировую элиту? Мы в Дальнем Зените считаем. Не надо ее ждать. Мы полетим к звездам. Но это альтернатива новому рассвету получается. Мы показали вам, что Покинуть бут. Площадку для восстановления Одиссеи. Суперсовременный центр данных для ускорения технологического прогресса. И вы видели, как мы добиваемся общественного признания. Так сделайте свой вклад. Закажите каюту на Одиссее. Это Живите фильм пассажира. Так, как привыкли, вдали от земных проблем. Что ж, это правда был конец света. Но они не знали, какой. Значит, все, что они тогда говорили Про новый скачок в будущее Это была ложь Нет Да почему ложь? Этих людей заботило только спасение своей шкуры Ну, ну, да. ну типа да В итоге у них ничего не вышло Да откуда ты знаешь? Где мне факты, Элой? Этот Подтверждение информации центр Так, я говорил, играю на Sony 4 Потому что 5 нигде, нет. нигде нету Нигде нету ну, Нет и все, и хер на него, блин. Я, когда, когда было желание, тогда и надо было. А сейчас, блин, нету Копия и нету. Ну, Его быть там. там. где? Куда тыкнула? Переплыть не получится. Значит, найдем путь в обход. У нас есть канал. Угу. Вот этот э, получается зенит, это, блин, э, Скопипащина? Э, скопипас... Скопипастили, короче. Они скопипастили это у пассажиров. И хорошего, и, и плохого. Так, это я знаю. Это, это треугольник. Интересно. Блин, как много кнопок надо нажимать для этого. А прикинь, мы в космос полетим в этой части. Вот мы. Вот я охерею. Ну дают намеки на это же не просто так. Дают же на это намек не просто так. Так пока наверху. Что это за штука? Не знаю. Может это оно могло тебя позорить? Будь на стороже. Я всегда на стороже. Да да да. Пока я только хотел сказать, пока из машин видели только одних вот этих саламан, которые новые рыскари. А вот они, кстати. Норвики или как они? Нарвики. Они на Стелс, ой. А по какому твоя... А я займусь то, что справа. Ладно. Мы с ним ходили уже, блин, в приключения по Стелсу. И что-то как-то <сёк> все закончилось не особо а как-то тихо. На подходе. Надо подкрасться и вырубить ее с помощью, копья. Я могу их поотмечать? Могу Сначала нужно Острый этот знаешь, бежит, что? ему вообще пофиг я можно отвлечь, можно Как бросать камень? Туда, я Надо только верно выбрать момент Как камень выбрать, а? Так я выбирал его А, один раз нажать просто, чтобы выбрать, а я удерживал Ну иди сюда вот так. Теперь можно вырубить ее ударом копья. Иди сюда. Элуи, ты тут шутки шутишь про какой-то стелс, блин, у нас с тобой вообще никогда его не было. Зачем ты как бы людей путаешь? У тебя получилось? <соц -моё> да ему пофиг, он просто вот так а -а, на таран, блин, идет получилось. и все. И Был моя все. готова. Да. Она цепляется за уступы, неужели? Ой, спасибо, спасибо. Это вот это явно улучшило игру. Где? Мы с тобой справимся. Не, ну если а, он по стелсу способен врубать машины, как бы это замечательно. То как бы сверху могу сделать. Ой, здрасте! А что это так близко подошел? Да кого ты зовешь, зачем? Опа, опа, опа, опа. А, а, а, а, а, короче Минус Следующее А, тут не заметил, что ли? А, ну и ладно Не заметил и не заметил Хорошо, то есть они не настолько глазастые Ягодки Так, камушек за три а, Да, я забываю Выбирать вот так Сюда идем Ой, тут камень упал Ясно, ему похер а воду слышит? А он что-то залип. Что-то увидел. А, ты хотел, чтобы... Ты хотел его постылса вынести? Ну... Так тоже можно вообще. А что еще кто-то есть? Да? У меня просто никакого задания нет. А, или есть? Что-то подсветилось сейчас? Или мне показалось? И что? Ой, короче. А! Привет. Отвлекающий маневр. Стрим вообще пофигу. Он просто стоит. А и этому тоже пофигу. С этим и все. Я все сломал? Кстати, я тут заметила, ты решил немного... Сменить стиль? Да чего ты? Да, все никак не успевал побриться. Да, да, да, да, da, da, da, da, рассказывай, рассказывай, сказки. <э Нет, это не навсегда. В смысле? Прости, что смутил. Это тоже не навсегда. Изранная. Хорош, блин. И не выбрался. Надеюсь, не смутился. Не усики, а пропуск. <свист> <свист> ладно, ладно, не будем вот эти древнегреческие шутки использовать. Так а что я корадусь? Ну, ну отпустил мужик бороду. Тот э -э -э хоть раз в жизни надо <свист> отпустить. Посмотреть. Похоже, так осколки удалось я беру? Парочку завалить. Можно мне какое-нибудь еще одно оружие дать? Похоже, там было заграждение. Там И хотя бы в начале не игры нити мед давали. А тут не дают. Офигели. Никимета нет. Представляешь? Это проблема. Осторожно, ловушки. А можно их обезвредить? Попробую их обезвредить. Можно. Вот. Получила немного припасов. А, из них припасы еще цела. И получила еще припасы. Еще один лагерь. О, Пока видал после. Давай сделаем свои ловушки. Пригодятся в сражениях с машинами. Давай Эта как. Мысль. А как? Это сейчас секу, секу, секу, секу. Секундочку. Так, сейчас я ну, соберу для ловушки все. Чтобы собрать ловушку. Изготовьте ловушку с взрывчаткой. Так. А -а -а -а -а -а, та -та -та, инвентарь. А как создавать? Тут нет изготовить. Сортировка, все, инструменты. Прям здесь создавать, да? Как создать-то ловушку со взрывчаткой? А как? Не понял. Это что? Точка зацепа. Тут верстак где-то есть или что? На верстаке делать? Не понял. А, подожди, вот, чтобы создать ловушку со взрывчаткой, удерживайте вниз. А, -а, а вот оно как сделано. Я что-то подсказку даже и не заметила. если Есть. честно. Взрывная ловушка готова. Ну давай на все. Взрыв паста. Если да... правда? Серьезно, что-то ты скажи это громозеву какому-нибудь. Или огневолку. Или кто там еще был? Огнеклы. Сюда, Элой. Вроде бы тут подъем. Спасибо, ты немножко опаздываешь. За мной не поспеваешь, но ну е ну, новенький, уже новенький ты кто? Падальщик, я уже видел, мусорник. мусорник. Но это падальщик. А я нет. Это падальщик. я заберу может, может, а может не, и... а может и не поставить. Может тупо стелс Успею? Да подвиньте. <смех> Нормально Ловушки сейчас я тратить буду на них Ага Они палят, что кто-то сломал машину Да ладно А, а по-моему в прошлой части им было пофигу на это Но Тут, кстати, не показывается, с какой стороны тебя палят Это с одной стороны прикольно, а с другой Оп Неужели у да меня трава. стелс получается? Что ж, идем дальше. Неужели у меня по стелсу получается проходить? Это что-то невероятное. Это что-то из разряда фантастики. Опа, трава. А у меня максимум. А в инвентарь уходят? Чё все? Ты про чё? А куда? Туда наверх. Каким образом? Точка зацепа. Вот так. Ну, цепляйся. Так, а тут, а, а тут. А тут стена, я вижу. Надеюсь, вот это я вижу. Просто... А, вытяните руки с помощью. Ну, это. это, это я знаю. Это как в анчарте. Так, ну, блин, а, намеки про то, что мы в космос отправляемся, это меня как-то. Не знаю даже, как к ним Там относиться. оружие серьезная буря. Uh -huh. Да. Они все сильнее. Где? И буря? Все, все эти буря? Бурьи, порченные земли, реки и озера, задушенные водорослями. Тебе суждено исправить все это? Да. На ну, копии данных я не справлюсь. Ну суждено, не Кажется, суждено. Кажется, мы нашли способ попасть в центр данных. Почему? Давай срежем через то большое здание справа. Почему все начали... Да, что ж Тут такое? Тут данные. Их сканируют визором. Хм. Дальние зениты новый рассвет обменивались технологиями. Продолжаем и о новом рассвете что-то добывать. Надо поискать еще данные. Кажется, да. придется лезть. Куча глифов. Это я изучу попозже. Что такое? Типа он такой постеснялся сказать: да я не знаю, как это, я не знаю, как с этим справляться. Это сокращение, да? Это срез, походу. Это вдруг, если я назад захочу вернуться, но я не хочу. Это место разваливается на части. Ну, конечно, тысячу лет. тысячу лет. О, пачки, видал, как я, я... Я прям угадываю сегодня их монологи, можно сказать. Похоже, Предсказуемые или они, себя. или я такой прям классный. Не знаю. Так, давай еще информацию. Так, все за Анзу. Анзу. Это что? Похоже на Азу, это картошка с мясом, по-моему. Система терраформирования Новый Рассвет. Дитя доктора Элизабет Собак. Шансик С помощью голос. девяти вспомогательных функций. Гея, ядро системы. Способно находить оптимальные планетарные решения. И принесет очевидную пользу при создании наших колоний. Первая фаза операции. Внедрить агента в проект Новый Рассвет. Завершена. Вторая фаза. Агент снимает копию Гей и ее вспомогательных функций и тайно отправляет в наш центр данных. В случае успеха, персонал нового рассвета даже не узнает об этой передаче. Риски. Uh -huh. Если агент провалится, новый рассвет может разорвать договор о покупке базы данных Аполлона. Операция должна быть тщательно скрыта от Тревиса Тейта, разработчика протокола АИД. К тому же нужно проявить осторожность в отношении самой доктора Собек. Она один из лучших инженеров мира и могла предусмотреть дополнительные меры безопасности. Полный анализ в приложении. Данные содержат сводный отчет. Хм. Давай, говори, что она похожа в на меня. Сказано, Элизабет выслала копию, но это вранье. Зенит украл Гею. Даже... Элой, почему вы с той женщиной похожи? Потому что я и есть а -а -а. она. Знаешь, Варл, мы с ней похожи, поскольку мы одинаковые. Генетически. Но она была одной из предтеч. Почему ты это она? Потому что меня не родили. Меня сделала машина. Поэтому еще в детстве меня и изгнали я не понимаю что за машина сделает человека но... я говорила что копия данных это как набор действий но не только ее зовут Гея и долгое время она заботилась о мире пока ей не пришлось уничтожить себя она создала меня чтобы вернуть ее я одна на это способна. И здесь моя последняя надежда. Так, посмотри... Я говорила с тобой, когда ты пошла в гору Великой Матери. Это и была Гея? Да, но она не богиня, Вару. Богини нет. Откуда тебе знать? Звучит, будто она дала тебе тайное задание. Ты слишком с наскока пошла, Элой. Я долго в этом разбиралась. И ты поймешь: Визор поможет. А пока в отчете сказано, что украденную копию Геи переправили в центр данных, туда нам и надо идти. Ясно? Ты слишком с наскока начала ему все рассказывать. Надо было аккуратно. Надо было чуть-чуть увилисто, постепенно, а ты сразу так, типа, бо богов нету, а, я, это, кинетически, меня родила машина, новый рассвет, заботился о земле и так далее. Ты бы ему это какой, я кратко, нашел -что полезное. Супер суперкраткое содержание ему рассказал? Какое оружие? Какое оружие? Я не видел. А куда идти-то? Взрыв праша стреляет бомбами, наносит урон по площади. Это оружие стреляет мороз, э, морозильными бомбами и не вызывает у поражающих целей состояние хрупкости. В этом состоянии враги более уязвимы к урону от ударов. Ага. Поехали. Так. Где она? То есть я могу сейчас не 4 оружия носить, а раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну замечательно. Сюда. Это замечательно, потому что четыре слота под оружие это было катастрофически мало. Ну и чё, а чё висим? Запрыгивай. Она не прыгает. Серьезно. Так и чё дальше? Или мне вниз, наоборот? А, так мне вниз и надо. Кажется, мы почти снаружи. Хорошо. А, получается, даже нов... перед угрозой вымирания. Похоже, это машина. Направляется туда же, куда и Отлично. Эй, обрати на меня внимание. Так, значится. Значится, перед угрозой даже вымирание человечества Все равно мутит свои мутки. Да? Узимать холоду, кстати. Давай попробуем. Эй, ты посмотри на меня. Яблочко. Делай, делай, делай, как я. Но она... Ебачий! Только сказала, она сюда не залезет. Она взяла и залезла. Смотри, какая противная, а. Подбил лапу. Отстрелил. Застрелил. Снова собиратели озера. Ну, а ну, ну, здесь что здесь делает? Что здесь Азерам делает? Гигантская машина напала, когда они убегали. А чего они нет. здесь забыли? Ой, блин, больно. Так, это вода. Ладно, значит. Это копия последняя надежда. Да. Да. Ну спусы. Я много где побывала за месяцы. Всё. Климат испортится. Климат испортится, назад, вода засохнет. Фару, все. Он тоже был из не. Нет. Хуже них. Опа. Ах. То есть точки помещаются, куда я могу притянуться с помощью крюка, да? Ага, хорошо. Куда я ползу, я правда не понимаю. Куда-то вверх. Ну, вроде я иду правильно. По ощущениям так. Так, что у нас здесь? Ой, что-то есть. Та здоровая железяка, похоже на корабль из общего зала. А, сейчас, секунду. Представь, каково летать в ней среди звезд. А ты, я смотрю, грезишь прямо у этих, с как лазера. у. А звезда. Мечтатель? Тяжело пришлось с этим ребятам. Он получается у нас меч... этот мечтатель. Варл. Я там в начале игры вспоминал Эрэнда, Авада. А куда мне спрятаться? Можем. Мы еще в прошлой части научились это делать. Да, блин, теперь надо удерживать. Не очень удобно. А, вот еще. А, все, два, что ли? Типа стелс. Ну давай. А, он еще один. Ты заныкался, чтобы его не было типа видно. Шу, типа в засаде сидит. Так, ну я троих только вижу. Да, блин, хорош, надо зажимать же. Это что? Ну, сейчас один подойдет. смысл вот этого сканирования, если они не обнаруживают ничего. Вот смотри, бах. Та -та -та -та -та. Варл, алло. Тебя рассекретили. <с> По-моему тебя видят. <с> смотри, заныкался. Гаси её, пока она не, ничего не заподозрила. Варл, как отдать ему команду? Как отдать ему команду, чтобы он ее ушатал? Ну правда за глупость ну что близко я нормально иди сюда Ну или я разворачиваюсь Та -ра -та -та -та -та -та. варл ты вообще такой незаметно но ну, я знал что там это подстава но она меня не увидела она меня почти увидела но почти как бы не считается да, в принципе, мне пофиг, поэтому. Ай, задел. О, как много хп отняла, слушай. Да ладно, меня убили. Такая простая машина меня убила. Ну она хп отняла, что-то как-то до хера. Ну. Интересно. Интересно получилось, но мне не понравилось. Как это меня убили? Серьезно, да? Ладно, ладно. патруль машин. Мы можем отметить их визором и отслеживать. А как она меня убила, я не понял. Это так не работает. Она не должна меня... Первые, первые слабые машины не должны меня убивать. Я им что плохого сделал? Ладно-ладно-ладно-ладно-ладно-ладно-ладно-ладно. Стелс. Ой, меня заметили. Я за Варлом спрятался, мне нормально. Так, откуда я знаю, что меня не видят? Так, нет такой... Э... Подсвечивающей иконочки. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Все правильно идешь. Так, теперь... А он сам вышел, а он сам выходит внезапно, да так? Ну ладно, не проверяй. В прошлой части, если не ошибаюсь, им вообще плевать было и уйю рано. Я просто думал, да и пофиг, что у да, нас да. увидит как и бы, как ну... Просто, блин, я, я же не ожидал, что он так больно бить будет. Машина прошла прямо через стену. В дальней части лестницы. Мысли прошла через стену. Ну, она здесь пряталась просто. Что у нас тут? Ягоды. Что? Ну, нам не надо. А может что-то еще просканировать можно? А, можно. Они так не очевидно. Древнее кольцо. Это продать торговцам, это мы знаем. Палок, давай возьмем палок на всякий пожарный. Сколько палок? Палок опять до хера. Палок опять очень много. У меня вообще под конец игры палок было прям, прям хоть попой жуй. Поползли. <гвы> так. <гвы> <гвы> Че время? Время нормальное. Время хорошо. Расскажи мне вот что. Пол серии сон от, сон от этого. Я не была ли. против того, что ты не вернулся в священную землю. Кто такая сон? Она вождь нора. И а. прекрасно поняла, почему я должен был пойти за тобой. Я понял. Но еще она моя мама. И была недовольна. А она бывает довольна? Ни разу не видела ее улыбки. Согласен. <свист> я тоже. <свист> <свист> <свист> О больном заговорили. Не, ну если здесь и Рэнд, то должен быть еще кто-нибудь из наших старых друзей. Ой, Рэнд, блин, <свист> варл. А кстати, об Рэнди, да. Почему нет? Почему бы ему тоже не пойти отплатить мне долг? Мы как бы с ним там вась-вась дружили там, помогали. И вообще мы как бы его город спасли. Его родной дом, можно сказать. Ага, вот. Их там две. И они грызут камень? Их три, охеренно. Чё не десять сразу? Целых три машины. Если они перебили всех озерам, нам не добраться до центра данных Стелс наше Мы все На них не проскочить. И с ними опасно Ну ладно с одним Можем найти поселение, уговорить охотников помочь На это уйдут недели, у нас нет столько времени А может просто уроним на них тот челнок? Откуда Фу -фу -фу -фу? ты знаешь слово челнок? Как? Надо придумать, жди здесь блин, вообще и без Аполлона нормально обучилась тем словам Просто по кускам, да? она сбежала. А, все, мы его оставили, да? О, это же наше старое перемещение по веревке. А че подлагиваем? Не подлагивай. Может лучше использовать копье. Поберечь боеприпасы. Да. Тихо. Он же меня потерял, по идее. Ой, бля! Ладно. Не попадаю еще в машины. Так хорошо, ладно. А, замораживаю. Оглушаются, смотри, собака. Покойно. Ой, ой, ой, ой, тихо, но это было не больно. А, бляха, откуда прилетела? Ой, я застрял, я застрял, я застрял. Ой, плохо, отвратительно. Умираю. Убивают. Вот сюда. А чё так мало отнимаю? Прям отвратительно. Ну ладно. Повоевали чуть А чё, Отнимает? это хп этим... а, -а, а серьезно под смотри я на порче стою она отнимает хп я просто думаю что она критит я вообще думал из издалека что это трава в которой прятаться если Даже я не обратил. смогу перебраться с нее к челноку ну ладно идем вроде всех ягодки <клышлен> Да блин опять порчи, но ну, на ее. Трава красная, порча красная, блин. Могли бы хотя бы траву тогда перекрасить, ну в самом деле, ребят. Ну что, я вас учить должен. Вроде не должен, вроде все взрослые люди. Че-че-че-че-че. Джунгливый златошип. Ну пусть будет. Так, а чё, где залезть, говорит, шалой? Вот. Есть. По лестнице, я смогу подняться туда. По какой? А! А мне обязательно стрелы постоянно тратить на это? А если у меня нету? Вот если вот, ну вот, такая ситуация. У меня закончились боеприпасы, закончились стрелы. Как мне подниматься? Интересно, да? Вопрос. Так, выше как? Ага, где-то точка. И что, она, она дальше не прыгает? Нажмите квадратик, чтобы спрыгнуть о, с точки подъема. Зачем? Чего? Вот так. Блин, какие сложные перемещения! Да мало того, что крестик нажать, еще и кружок потом нажать. Ну, это. Это перебор, это перебор в кнопках. Ладно, вроде пока не сложно запомнить ты прыгаешь, жмешь крестик, потом нажимаешь кружок, чтобы оттолкнуться. Тут ты жмешь прицеливание, потом треугольник, и потом ты стреляешь, тебе еще нужно удерживать. Ну, короче, что то кнопок много, куча миллиард. Ладно, разберемся. Ну, по боеприпасам пока что берем, набираем. Морзильная вода нам нужна для тихо стоять. Ну, типа, вот за эту зацепиться можно. Ну, крюком до туда не долетишь. Тут я падаю, я умираю. Надо выше ползти. Надо ползти выше. Так, ладно. Звучит неплохо. Что звучит неплохо? Землетрясение? Ну точно. Так, дальше. Тут можно уже. Буря все сильнее. Блин, ладно. Активы бурю увидели. Я, если честно, не вижу. Получилось. Я вижу туман. Буря, это когда ветер, сильный, там шторм, все вот эти дела. Значит, тут было три гигантских машины, которые убили озера а мы разлили кислоту. Они Финец. еще и кислотой, да, плюются? Так, ну я под, а! вообще по трубам этим не прыгал. А! Это было страшно. Ничем не закреплены, Одна они. Вышка упала. Займусь другой. Чего, что упало? А? Ничего не упало. А, вон та упала. Или ты про че? Ты чего меня путаешь? Я туда не допрыгну, но здесь есть кабель, можно перебраться на ту сторону Ну, я прыгаю Да ладно, пофиг Обязательно вперед надо прыгать, да, рисковать Нифига себе ты! Ну, это было больно на самом деле, это больно теперь только вверх. На самом деле, то, как она зацепилась, это больно А я до челнока доберусь, нет, сегодня? А вот он. А как мне его освободить? держится на тех огромных зажимах. Где-то рядом должен быть пульт управления. Если отключить зажимы, я так и думал. Я так и думал, что здесь кто-то спрятался. Так, ладно, ладно, ладно. Стелс наше все. Ууу! Стелс! Стелсю! Так, спокойно. Ой-ой-ой, моя комба, моя комба. Комбас просто часть части осталась. Чего-то кого-то бью, не вижу кого. Так, ну вроде уворачивайся что-то. Все, надоело мне. Ой! Прям в ухо мне прилетело. Ничего, что я занят, на секундочку. Она сейчас меня убить может. У меня еще урон от электричества на, на, наложился. Тихо-тихо зацепил. Теперь никто не помешает. Ну, копьем она более плавно дерется, на самом деле. Пока копьем мне как-то комфортно а орудовать. Так, все, дальше. А дальше, как залезть? Мне Это надо как-то залезть на, сюда. Где? А? Так ну мне ладно, сюда а? надо было пробраться Пора избавиться от тех машин внизу. Ну ладно, ладно, ладно Я думал тросы надо обрезать Ой, как громко Ну и что, они сейчас просто испугаются и все, да? Вы опасности вообще не ощущаете? Я говорил, тросы надо обрезать. Челнок вот. повис на кабелях. Ну и кабели. Влезу Давай. На башню, чтобы понять, как Я только хотел предложить. Опа, лифт. Вот это прям такая подсказка-подсказка. Попробую просканировать визором. Так вот, же лифт спустился, нет? Ну, она ж запрыгнет. Она ж не глупая. Ну серьезно, элой. что Ч это подсвечивается вот это? Если потянуть за ту балку, она может опустить подъемник. А, так, вот так. Вот так. Блин, все равно не, не это. А, а, так он застрял просто. Я понял Так, ну, цепляйся. Ага, хорошо. Ну, дальше ползем по шахте просто. Вентиляционный. Надо подобраться поближе к челноку, чтобы отцепить кабель. Так, а, здесь она зацепится, нет? Ну, тут лесенка типа есть. Оп. Прекрасно. Потрясающе. Блестящий. А, почему она не зацепилась? Можешь мне ответить? Ну, кстати, музычка новая, да? Вроде ничего. Вроде приятно конечно, у нее какая-то загадка приключенческая есть. Мне нравится. В первой части музыка тоже топовая была. Так, мне нравится мне этот скрип. Надо быстрее отцепить кабели. Зачем? Ты думаешь, вместе с башней полетишь? А сейчас да, возьмет какое, и челнок вместе с вышкой блин, это какое. По Посыпется, а мы От на нее залезли А прикинь по закону области Реально так и получится вон муфта. Попробую... Ты даже слово Муфта знаешь Откуда есть. Надо Проект и Аполлон Сломался На кружок Нажал, молодец Взбираюсь на древнюю скрипучую вышку А внизу ходят машины убийцы Ой, а когда мы... Как, когда под руком было? А что ты да, заднюю уже даешь, Уже поздно. Ты уже на вышке. Ну, хотя спуститься никогда не поздно. Никогда не поздно, Элой. Признай свои ошибки. Так, и что? Ага, слез. Дальше. Тут я не зацеплюсь. Зацеплюсь? Хера себе. Ты меня удивляешь, Элой. Может, я пролезу здесь? Нифига себе, что я творю? Это это, это это, это вообще так надо было или нет? Так, дальше, дальше, дальше, дальше. Может, я что пропустил? Я забрался на самый верх. Тут больше ничего нет. Ну да, может, я пропустил что-то. Так, вообще как будто я что-то пропустил. Ну, допустим. Допустим, я здесь. Но... А, мне нужно на ту сторону. Все, я понял. Оп. Ну... На самом чуть -чуть? деле она прыгает чуть плавнее, да? Или мне кажется? А вот вторая, Ой, а у меня хилка откуда-то есть. А, я аж по уху дала. Еще один трос. Ну хоть так. Оно, по идее, взорваться должно. Ну да. Она, с... она сбежала. <связывая> ну да. <связывая> я, я об этом и говорил. А, ну хотя бы отцепилась. Но это не помогло. А варл такой смотрит, такой, блин! Косяк! Блый, ты, конечно, экстремалка еще так. Ай, ногам больно. Очень высоко было. Ногам было отвратительно больно. Так теперь беги, просто беги, не оглядывайся, а. Ей тебе повезло сейчас. Ей просто повезло так, как никому не везет в жизни никогда. А все, она померла, змея? Ну да. Ее ж, с ней ну так если ее прижала. что с ней трогать? А, так сканировать можно, да. И где у тебя слабое место? Ага. На грудине. А, так она будет плеваться кислотой. А, а, а. -а, -а, -а, -а. Тихо, тихо, тихо. Да ну не, не шибурши. У нее на груди, вон. На груди. Так, у меня есть концентрация. А тихо, тихо, тихо. Оу, нихера себе куда-то прилетело. А у меня укрытия кончаются, ничего так? Ну сейчас, ага. ПП у него до хера. Это я увернулся, это я молодец. А где барл? Он же видит, что тут кипиш происходит. Может он это... Так, ну пока она это там плюется, хоть чуть-чуть подамажить можно. Во, хорошо. Ой, плохо. Ага. Давай. <с> Я хотел долбануть. О, кстати. Пока она плюется, полутаем. Аптечки есть. Можно было бы вообще психануть и пойти под нее прям поставить этот, как. А. Вот. Те Надо бить по ним. А, она освободилась. По тем? Ой, хорошо. А, а, а а а а Тихо Ай, не шибурши Ой, хорошо Вон на пузе, на пузе, на пузе, на пузе Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ой, не попал Ну пока я иду неплохо Это типа первый босс, да? Ну формально Первое серьезное испытание. Да ну попади-то. Да я не добил ее, но зачем вы так сделали? Она сейчас отступит. Или она что-то сделает Это прям классно. Что она делает? Или она полностью освободилась? Что? Что происходит? А, она хвост освободила, я понял. Вот она вырвалась! Я просто думал, она до этого Её вырвалась. Или Бляха стоять. Или, может, мой визор Подожди, я когда искать? Секундочку, секундочку, секундочку, ловушка. А, а чё так долго? По-моему, как-то долго ставится. А подожди, она сломала просто мой элой Элой очень долго Очень долго Так, секунду, секундочку, секундочку Отстрелили Но если она этот большой камень сломает, это будет проблема Да не дергайся Ну кстати, сюда тоже дамаг проходит У нее не так много хп осталось какой же рывочек очень уставший, ой. Так, ну, по-моему, в хвост тоже можно стрелять. Ой, плохо. Что это такое? Посмотрим, что оно может. я че же это не видел. А это все она, до свидания делает. Даже патронов хватило. Обычно у меня кончаются раньше патроны. А я ее. Ну, Иисус, я видел, что что-то торчит, но я не понял, что это оружие. Наконец-то. А, я дохлест. Ну, это большая машина. Но я бы не сказал, что это было прям супер сложно. По-моему, я как-то. С, с, а, с, с первым пилозубом я как-то повоевал по это. Посерьезнее. А это от нее отваливается, и это сразу стреляет, да? Смотри, на них что-то навесы какие-то можно ставить. Или что это? Монт, смотри, оружие у меня две ячейки подсвечивает. Так, что куда? А. И кружок, смотри. Опа, нифига себе, вот это прыжочек. Так, сюда могу? Сюда не могу. Ладно, идем. Нам сюда, Достань нам сюда. И перезапущу гей. Восстановлю систему. Уберу порчу. Да, да, да да. да, да. Да, да, да. да. Такая короткая игра. Вот один босс всего на всю игру. Сейчас так, а, запустим гею. Конец игры. Серверной. За пять тысяч ты чё? <laughs> нормально, да? За пять поиграть сколько? Полтора часа. Нормально. Нормально. Ой, чё так темно? Чё так темно-то? Алло. Ладно. Я у цели. Надеюсь. Да, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну да. Не, ну, ей верить же надо во что-то. Она верит в то, что все будет хорошо. А то, что мы варла бросили, это как-то плохо, но как бы пофиг. У меня совесть особо мучить не будет. Так, нам нужен уже торговец какой-нибудь, купить нити, мед, купить, а то у нас получается только замораживающая праша, Морзильная взрыв праша. Пожалуйста, будь здесь. Мне кажется, в прошлой части были все-таки инструменты, которые были м -м, бесполезны. Типа, допустим, электрическими бомбами и огненными бомбами. Я вообще не пользовался. Основное задание завершено. Это мы только одно здание выполнили за всю игру. Ой, тихо. Надо будет после сейчас записи серии размяться чуть-чуть. Есть? Здесь. Что, правда? Гей, e версия 6.9. Включение. Она не полная. Здравствуй, гея. Она не полная. Элизабет. Трэвис Тейт. Что это у нас тут? Дальний зенит решил украсть копию Геи и ее вспомогательных функций. Как нехорошо. Мне разобраться с этим в Святотацы! Смирные отродья! Я нашлю на вас беды и покараю могучей дланью! О! Чего? Вы Это протокол защиты? И карри, геи, неудачники! Крали короля всех вирусов! Всем вашим данным пришел конец. В следующий раз не пытайтесь перехитрить Дейта. Мой вам совет. Понятно. И что делать? Элой. Богиня? Нет, никакой богини. Я говорила тебе. Так, не надо срываться. Это не гея. Не то, что я искала. Это просто обман. Элой, так, надо успокоиться сейчас. Куда ты пошла? Мы еще не все посмотрели. Вдруг что-то все-таки осталось. Ну, нужно искать другой выход. Ждать, пока земля согнется. Плохо, плохая идея. Н напиши программу с нуля. Ч? Мы же, как Элизабет собак можем. Я понял. прости. Ты умеешь обидеть. Ты в курсе? Но мне понравилось, как ты слетела с вышки и придавила те машины. Поэтому он меня простит, Беда в том, что все может стать еще хуже. Зацепок нет, Варл. Но мне надо продолжать искать. И скорей, и для успеха я пожертвую всем. Незачем подвергать опасности других. Я все сделаю сама. Это мой поход, Варл. Только мой. Подожди. Ты сказала, что в Меридиане тебе помогал какой-то Сайленс. Ты сказала, что советовала с ним о разных вещах из мира предтечь, которые никто не может понять. Найти И его. он дал тебе копье, которым ты одолела Аида. Он ушел, Вару. Мы не общались после битвы против Аида. Да, но ведь шпион Марат из Меридиана хорошо умеет искать людей. Вару, я... Решайся, все получится. К тому же пора тебе повидаться с друзьями. Мы вернемся а, в Меридиан. Ну... Пожалуй ты прав. У нас впереди Марат без Марат безгрешный. У меня есть идея получше. А -а -а -а, ты научишь его на машинах кататься. Капец для него это дикасть. А -а. <слад <WWE> Такой все нормально. <слад> uhh <сладウ <Photon> вот мы вернулись в Меридиан. Новая интерлюдия. Стой, для людей сразу то, что они на машинах это так дико выглядят, да? Клинусь, солнцем, да? Она вернулась. <связывая> Радуйтесь. Спасительница Меридиана вернулась. Ты заслужила это. Ты спасла их. Еще нет. Именем Короля Солнца мы рады принять защитницу в сторону. Так, Марат. Марат у Иллой есть срочный разговор. Правда. Очень. Очень. И у меня тоже. Что такое? Мои охотники несколько недель ищут тебя от закатной крепости до священной земли. Зачем? Что-то случилось со шпилем. Идем. Я покажу. Что? Что случилось? Смотри под ноги. Ты спасла нас, это да, но... Мы не все еще починили. Ну я не виноват! Извините! Как бы я разрушение минимализировал да максимума. Это случилось после солнцестояния. Хвала солнцу мы придумали, как объяснить это. Иначе... Началась бы паника. Что такое? Дождь начался. А что со шпилем? Шпиль как шпиль, стоит себе. Аид из него убежал. Как-то ночью, совсем ненадолго, он заполыхал красным. Из меридиана смотрелось как игра света. Но кто был рядом на вершине пламени, говорят, это не было отблеском. К сожалению, мне сказали, что свет шел от основания башни. Отсюда. Мы да оставили ладно. все, как было. А вы просто боитесь... Я не знаю. Вы просто боитесь... Аид должен отправлять сообщение в системе терроформирования. Но Аид пытался пробудить им древние боевые машины. Так. Я была уверена, что оборвала связь. Подожди, я все проверю. <связывая> Расскажи, что найдешь. Стре ему становится любопытно. Ну, скорее всего, они Все говорят о том, ш... что Аид сбежал отсюда. Будет трудно вытащить его. Что? Так. Переданы? Это Сайленс Козел. Что за? Нет, он не стал бы. Он не мог. Да как не мог, Алой? совершенно вершины шпиля был передан какой-то сигнал. Похоже, надо искать путь наверх. На шпиль залезть? Да ты угораешь надо мой лой. <свеч> Ладно, поползли. <свеч> Может, я допрыгну до того выступа позади? Ну так давай, а как? Используйте R, чтобы переместить камеру. Повиснуть на уступе, нажмите кружок, не двигать джойстик, чтобы отпрыгнуть назад. А, так вот для чего кружок нужен. Все, я понял. Тогда, допустим, сюда мы залезли, выше как? Выше вот здесь. Как? Джойстик сел, как так-то? Сейчас Попробую погоди. Прыгнуть назад и схватиться за те веревки позади. Погоди, я джойстик поставлю на зарядку. На какие? Вижу. Джойстик сел, ты представляешь, шалой? Так не должно было быть, но как бы. Да, еще прыгать назад. Так мне сюда надо, нет? А в бок я могу? А могу. Да нет, так же, ну, ё-моё. А -а -а, я жал в бок. Там написано было ж нажать в бок. Вот, смотри. А чтобы прыгнуть в бок, отклоните в нужном направлении, нажмите кружок. Ну, я нажимал точно так же. Так, ну, допустим. Допустим, мы здесь. Ага. Угу. Похоже, тут мне пригодится крюкохват. Отсюда мне попробую подтащить кран поближе. А, так вот как. А, не та, не та, не та кнопка. Потратил стрелу, ценный ресурс. Удержанно. Капец, у тебя опоры-то для вот того, чтобы подтянуть не так много здесь? Особо-то, Элой. Я бы на такой опоре бы не рисковал что-нибудь тянуть тяжелое. Как бы перебраться на шпи... Теперь я смогу туда забраться. Понятно. То есть тебе надо было сходить найти думала, определенные ресурсы. А ну, он. Похоже, он провел меня. Конечно. Ну, козел. что-то передало через шпиль. Он сохранил Аида. Зачем ему это надо? Ну как, зачем? Я найду Сайленса, если выясню, куда он его отправил. Аид знает слишком Надеюсь, много. Наверху поможет это узнать. Да как залезть? Вытяните руку с помощью и нажмите крещик, чтобы перепрыгнуть на другую опору. Ну, так я нажимал. Ну что такое? Я же нажимаю. Кажется, тут я подняться не смогу. А как? А куда? И чё? Вытяните э, руку с помощью ил, нажмите крещик, чтобы перепрыгнуть на другую опору. Туда что ли? Зачем? И что? Сюда, все, я понял. Похоже, обшивка отошла. Может, смогу подняться внутри? Ага, я понял. Сейчас мы по побываем внутри шпиля первый раз. Посмотрим, может, что интересное узнаем. Мы, получается... Подъемник? В первой ну, да. части узнали все. Ну как оказывается не все. Продолжаем узнавать новые детали, новые вещи. Лифт активирован. Ну, сейчас наша основная бросил. задача это это найти Сайленса и узнать, почему он все такой козел. Хм. Интересно, что подумаю, Карха. Да. Все конец света. Аливин, то жесткий, пошел уже. А вот и узел. Так, и что? Что это нам дает? Етить. Что, Шелой? Вижу, ты наконец-то все поняла. Ага, приперся. Если козел. честно, я удивлен, что ты так долго раскрывала мою уловку. Ты настроил копью, чтобы украсть Аида? Как можно быть таким безумцем? Безумцем? Это ты пыталась уничтожить Аида вместе со всеми его драгоценными знаниями? Что за таинственный сигнал пробудил его? Или где резервная копия геи, которую ты так долго и упорно ищешь? Ты знал, но ничего мне не рассказал? У меня хватало своих проблем в последние полгода, Элой. Но я могу их решить, в отличие от тебя. Смотри, еще и злорадствует, Поэтому, а? когда ты поймешь, что мой обман был необходим, попробуй найти меня на запретном западе и узнай то, что я обнаружил. Да уж, я тебя найду. Ну тебе пиздец. Ну что ж. Имея координаты, добраться легко. Даже тебе. Что значит даже? Ты козел ты какая козела. Раздражает. Не только меня, Элой вообще, наверное, горит жестко. Надо успокоиться, выдохнуть. Конечно нет, игра так и называется, Забытый Запад Поэтому нам нужно отправляться... Тихо, отправляться на запад Надо рассказать Варлу и Мараду, что я нашла для нее. Но... Ты вошла внутрь, и он изменился Почти как в день битвы Я только рад, что сегодня идет дождь Ненастья скрыла башню от глаз Что ты обнаружила? Аид, угроза не миновала. Он ушел на запретный запад. Мне надо за ним. Ясно. Это будет непросто. Почему? Запад не зря называют запретным. Да я понял. Землями там правит племя грозных воинов, Тенакт. И они не пускают к себе чужаков. Впрочем, король солнца Ават сумел заключить хрупкий мир с ними. А через день или два туда отбывает наше посольство, к самой границе. А как все удачно, Если а? ты отправишься в странстве под его эгидой, Тенакт могут и пропустить тебя, вместо того, чтобы устроить охоту. Ага, только убийц мне не хватало. А Что? Король солнца. Ават? И что хочет сказать? <свес> Лой, я рад тебя видеть. Ты исчезла так внезапно, мы не успели отблагодарить тебя. Может, это ж тут мелкий пацан. Защитница копье, да? Итамен, тихо. Да. А, так мы его спасти надо было в первой части, да? Согласно этикету, мы должны вручить их во дворце. Но я думаю, церемониями можно пренебречь. Можно. Бля, человек простой. А вот это очень щедро, но я. Тороплюсь. Дит. Ванаша? Скорей. Надо вручить, и все, пока опять не сбежала. Зачем торопиться? Это чуваки из по-любому каких-нибудь дополнительных миссий. Новое копье. И. Что это, шлем? И как тебе? Ну, шлем какой-то такой себе. Копье норм вроде. Как Нет. Красиво. Да мне не нравится эта херня. Эти дары будут знаком вечной благодарности. Копье хорошее. Шапка не очень. Ну ладно, пусть ходит в шапке, если ей нравится. Получается, этого мелкого пацана можно было спасти, да? В первой части. спасу его попозже. Скажи, как будешь готов отправиться. Хорошо. Че время? О, можем еще поиграть чуть-чуть. Потом будут говорить, зачем ты такую длинную серию сделал? За что? А я скажу, блин, ну простите, пожалуйста. Нужно прикрепить к новому копью главный блокиратор. Поищу тут где-нибудь верстак. Это кто у нас здесь? Это часть убитого нами истребителя. Да. Давай посмотрим. Эта машина была последней линией обороны Аида. А чего вы погребли-то в песках? Она притащила сюда сферу, а потом чуть меня не убила, но... Ну, чуть не убило это, конечно, это, конечно, громко. Так, Итеман. это, это королева, короче. Королева на саде, славная защитница. Итаман, что нужно сказать? Мы нескончаемо признательны тебе, защитница, за спасение меня с мамой из крепости и защиту нашего священного города против сил тени. Все правильно? Спойлеры. Ты молодец, я его еще не, не спас. Очень приятно. Защитница, ты научишь меня стрелять из лука по машинам? Нет, есть конечно, нет времени, меня пацан. ждет очень важное задание, принц. Спасти мир вроде. Ну, ну вообще да. Что значит вроде ну, того, так я и есть. Тихо. я дам тебе несколько уроков. С радостью. Принято. Мы перед тобой в долгу. Мы этого не забудем. Да, да я ничего не сделал. Солнце, твой путь. Я ничего не сделал. Берегись, громозевов, защитница! Вы, нет, это все херня. Громозева это херня, блин. Вот, о, вот если бы ты сказал, берегись огневолков, я бы тебе такое спасибо сказал. Я бы тебе, тебе похлопал, поклонился. Так, да, а, господин Ават, вы всем рады. Скульптор хотел чего-то масштабного. Вдвое больше. С камнями и по золотой. Но я подумал, ты вряд ли такое оценишь. Да ну, мне вообще и этого много. Зачем да он ходит вот так? Прости, Ават. Рада тебя видеть, но не могу остаться. Ясно. Я надеялся, ты остановишься в городе. Может, во дворце. Меридиан все еще Опять ко мне опасности. клеится, а? И не только он. Он опять клеится. Мне придется уйти на запад. На земле Тенакт. Во имя солнца Тенакт? Что ж, может Марат уже говорил? После долгих лет вражды нам удалось заключить мировое соглашение. Через пару ну, да. дней туда отправится посольство. Да-да-да, я в курсе. Ага, и тут... Когда ты говоришь о годах вражды, речь идет о красных набегах? Ну да, моя любимая тема. Я бы не спросила без надобности. Как ты знаешь, мой отец нападал на другие племена. В курсе. Азерам, Банук и Нора сильно пострадали в сражениях с ним. Но Тинакт сумели отстоять себе. Собрали войско и напали на нас у света пустоши. Выгнали со своих земель. Вновь выстроить общение с ними было тяжело. Ну, конечно. Так-то даже Нора пришлось... А, за, ну, как... А, даже к Нора они ходили с а, этими... С, скажи, я скажу. Круче, с мирными дипломатическими как переговорами. Как начать диалог после войны? Так же, как привлек твое внимание. С помощью даров? Чего? Мне он ничего не дарил. Тенакт любит диадемы? Скорее, железо, специи и артефакты, добытые в бою. Он ничего не Мы встретились с ними несколько раз, и подарки сняли часть напряжения. Ага. Но новое посольство важнее предыдущих. Знак, что Тенакт не возобновят старую вражду. Посольство... Чем это новое посольство особенное? Как Но... этот день его украсит важная персона. Ой. Делегация встретится с Тенакт у света пустыши. Дадим сокровищ, и они вернут плен. Фашава. Одного из лучших солдат. Солдата? Или захватчика? <свят> Нет. Не тот случай. Фашав мой кузен. Он не похож на таких, как Гелис. Он отправился на Запад в надежде обуздать некоторые крайности. Но во время героической обороны нашего лагеря в Алых Песках его схватили. Он остался в плену. <свят> Ладно, давай про пацана белкова узнаем. Итемен счастлив. Ты подарила ему счастье, вытащив его из закатной крепости. Я вытащу. Я честно вытащу. Такое а разве корону наследуют не сыновья? Ну, да. Но сперва мне надо хотя бы жениться. Опять подкатывает. Марат постоянно невест. Я понял, что хочу разглядеть в них то, кем они быть не могут. Ты что смущаешься? В любом случае, я <с никогда <с не стремился к трону и не хочу сидеть на нем вечно. Когда Итаман повзрослеет, я передам ему власть. А без короны я, наконец, смогу странствовать. Кто знает, может, составлю тебе компанию в путешествиях. Опять клиится на них все так просто. Смотри, как клеится. Прям-прям-прям клеится. Фашав. Я не знаю, кто такой Фашав, поэтому... Мне... Пойдем. Мне пора идти. Тем более он засмущал нас так сильно. Я должен кое-что спросить. Давай, С пока пор, время есть. ушла, я не мог ни о чем думать. Сейчас неподходящий момент. Другого не будет. Ты снова уходишь, и я... Не знаю, когда еще мы увидимся. Хм. Я не пытаюсь остановить. Или удержать тебя. Но скажи, когда ты завершишь свое дело, ты вернешься в меридиан? Надолго, чтобы мы успели провести время вместе и смогли узнать друг друга получше. <с descansion> <сес> <клод> я, я не знаю. <сес> Блин! Слушай, вот эти все интриги, а -а -а. ну ты шутишь, ну, блин, я не знаю, нравится он Элой или нет. Ну, типа, пойдет на прямую конфронтацию, Элой воспользуется логикой, чтобы найти иной, менее, менее очевидный способ добиться своей цели. Вырастет со стороны, не открыто, того, что верится в всем сердцем. Ну, блин, мы же не говорим ему, что мы будем с ним мутить, просто, ну, пускай, типа, пообщаемся. Типа Друзья там, друганы э, Будем в бар ходить, кружки пить Баб лапать Я очень хочу вновь увидеть Меридиан И тебя Но Мой поход Это моя жизнь Все о чем я могу думать Мне нельзя отвлекаться А что будет потом Просто не могу представить не знаю, с чего и начать Что ж Если ты решишь начать с Меридиана и Я буду здесь Знаю, что здесь тебя всегда будет ждать теплый прием Выполни свою миссию Я верю, ты добьешься успеха И буду ждать возвращения Ну мы заделали, как сказать, Элой э, Как сказать, заделали Элой э, Получается на счастливый конец для Элой Подготовили почву. Давай посмотрим, что здесь у нас. Статуя. Наверное, это признание моих заслуг. Наверное. Но какие там заслуги? Ведь мой поход еще не завершен. Это что? В память о всех, кто погиб в битве у пламени. Много храбрецов вышло здесь на бой с Аидом. Это что? Просто вы машин. Громозев? Ты громозев? Его не было. Машины Аиды едва не одержали над нами верх, но мы ну, Я с Громозеем не дрался. Обман? Так, а чё? Я, я готов в принципе отправляться в целом. Типа с рендом вот. только не поговорили. Верстак. Ванаша. Ну извини, Ванаша я хм. я. Ладно, давай поговорим. Утид. Ванаша. Спасибо, что пришли. А как иначе? Пусть ты и бросила нас сразу после тяжелой битвы. Ванаша, хватит. Она же вернулась, так? Ненадолго. Я вижу этот ее взгляд. У нее появились новые дела, и они не в меридиане. Я ушла не потому, что хотела этого. Мне... Охотница. Не надо. Ты не должна перед нами оправдываться. Ты спасла нас. Если нужно уйти, иди. Мы все понимаем Всегда Ну, ладно, раз вы все понимаете, ну, я пошел Знаем, знаем Тебе пора, иди, пошла прочь Мы верим в тебя, защитница Верим и помним Но, Но пообещай, забыла сказать ты охотишь Что вернешься и расскажешь о своих приключениях Если мне похвастаться нечем, хоть тебя послушаю Понятно. Я со всеми поговорил даже так. А, верстак. Модифицирует свое копье. Ну давай. Давай. Кстати, трофичек ни одного не было. Как так-то. Ну, я нажал модифицировать копье. Копье защитницы. Давай. Модифицирую. Что сделал хера, пойми А, так, я могу теперь перехватывать, так, перехватывать, да, управление. Установлен. Я понял. А где ты их И набрала -что еще? Новые. Чтобы копить и выпускать энергию а, Резонатор Он поможет в битвах Да? Ну посмотрим, как это работает И что, вернитесь к Мараду Башарову где? А говорят, где он? 30 метров 28 Я готов отправляться Я со всеми поговорил уже в путь. Но Ты мы Ирэнда не видели. Но ну пошли, Еренда я, я не видел. Пора отправляться. Мне нужно на запад. А, может он как раз в этой делегации и будет? На проход по их землям. Где именно собирается ваше посольство? За преградой. По любому. По каньону западной границы Дома Солнца. Крепость свет пустоши на его дальнем краю. Посольство собирается прямо у ее ворот. Это долгий поход две недели пешком. Да быстрой скачки доберемся. Вообще-то, нам стоит переночевать здесь и выехать утром. Конечно. Почему? Все устрою. Почему? Что задумал, Эйлой? Значит, на этом уже заканчивать бы. Скорее всего. Как раз перед посольством. Ну так ножик бы положил аккуратно. А то бросает под ноги. А, -а, а Ты хочешь его оставить. Вот предательская Элой. Ну ты смотри какая. Она специально дождалась, чтобы он уснул. Чтобы его бросить. Мне кажется, он тебя раскусил. Мне кажется, он тебя раскусил, он пойдет за тобой. Тут смысл без вариантов. Я в этом больше чем уверен. А музыка-то может быть? Я музыку сейчас потише сделаю, потому что, ну, блин. Потому что если она палится, а она, по походу, и палится. И это будет очень плохо, если она палится. Но ее может здесь не быть просто тупо. Так что если здесь тишина, то музыки тупо нету. То музыки тупо нету. Нету, но есть я. Так что просто смотрим картинки. Смотрим картинки. Вот громозевы у нас тут. Громозевы, там были падальщики. А, так это же начальная составка игры А почему они такими большими толпами ходят машины? Как бы И почему мы на лентороге путешествуем? Почему, я не знаю, не на бегуне Вот копьероги еще есть И вообще, если мы можем всех захватывать Почему бы нам вообще не захватить было а, этого? А, пилозуба и на пилозубе отправиться Он так-то побольше, чем копьероги, велороги, вот это Вот я не понимаю ну все, мы покидаем земли Нора, вот это кархи тьмы Это же кархи тьмы Но похоже на то Но скорее всего в этой делегации Как раз таки и будет Эрент И он отправится вместе с нами А Варла мы не взяли Но его закусит, так-то ему будет обидно Вот Блин, не знаю, музыка по-любому палец Не может быть, чтобы она не полилась. Посмотрим Просто будет обидно, если я смонтирую, а потом перемонтировать, вырезать этот, как кусок музыки. Сейчас в конце появится название игры, соответственно. Ой, интересно, Громозева можно захватить? Ну, скорее всего, можно. Если можно, это было бы прекрасно. Захватываешь Громозева? и просто и все ты не победим надо было одного громозила с собой взять на этот как у во вайлдс о корону то сняла ей неудобно все-таки с ней все-таки с ней неудобно а я говорил как громко Это мы сейчас только до делегации скачем. А потом в самой делегации еще отправляться в путешествие. Х Хоризон. Форбиден Вест. Забытый запад. Почему как бы запад, понятно, но почему забытый? А тут они его запретным называют еще. Из кристалли. ха ни разу не видал, чтобы на них кто-нибудь ездил Да <смех> ты еще много чего не видел Доставят в свет пустоши? Э, ну да, конечно, но не сегодня Пока нельзя Почему? И почему же? А, преграду Всю долину Заполонили машиной Меня они не пугают. Не сомневаюсь, но мне запретили управлять подъемником, пока из скрежета горы не подадут сигнал. Слушай, я долго сюда добиралась и не Ты что... все она ней с делегации собралась. Так что или ехать. ты спустишь подъемник, или я. Но кто? Поднимет его обратно. Ладно, ладно. Если кто поднимет обратно. Только если кто спросит, ты меня заставила это сделать. Ну, по факту, считай, так и было. Она ж угрожать его. Начала ему угрожать. А шапку-то опять надела. Ну ладно, пусть будет шапка, ладно. уже дым, Но вокруг тишина. Ты, наверное, от чего-то что разбили машиной. А тихо, ну потому что вся работа приостановлена из-за всех этих дел. Угу. А что за машины вам тут докучают? Очень злобные. Целая стая. Их называют Секачами. Но раньше в преграде их никогда не видели. А тут понабежали не пойми откуда. А охотников у вас нет? Охотники-то есть, но никто не хочет связываться с Ульвундом. Он считает себя начальником скрежета горы. Остановка работ и его идея. Ага, ясно. Ну, я тут проездом. Меня ждет посольство. А, так я в посольство все-таки иду. Посольство тоже приостановлено. В каком это смысле? Меня Слышишь? Страшно? Вот тебе и ответ. Кто это? Желез солнца Карха. Спустил показаться. его вчера, где-то за час до того, колени. как появились машины. Очень важный человек. Как он сам говорит, посольство у Света Пустоши, и он должен его возглавить. Чудесно. Я пытаюсь разглядеть, кто там стоит. Если сейчас же меня не послушаешься, сам Король Солнца узнает о твоей дерзости. Из-за тебя я был вынужден всю ночь дрожать в палатке. Беззащитный. Какой, я мог какой кошмар. Какой кошмар, бедный а, мальчик. Меня вывозить не хотите. А вот эту... Эту... Кого? Девчонку Нора? Дикарку. С Балбес. В дубина. Владис. Это Элой. Владис усердный. Элой. Ну, спасительница Меридиана. Что ж. Тогда я не так сильно оскорблен. И я собираюсь на посольство в свет пустоши. И ты, видимо, тоже. Нет. К этим машинам я не сунусь. Ну и сиди здесь. И провозгласил роман жрецов солнца самыми ценными и важными из людей. Ясно? Писание. Я отправлюсь в свет пустоши, когда капитан Авангарда скажет, что путь чистый. Эрэнд, и не минуты. У рач. капитана ангарда. Ясно. Я, кстати, дружу с капитаном. Где сейчас Эрэнд? Я бы хотела поговорить с человеком действия, а не... слов. <су> Владис? <су> Владис усердный. Владис усердный на рассвете послал Эрэнд и его солдаты расчистить путь. И вот Понятно. на рассвете... Так они в долине? Да, хотели осмотреть руины в левой ее части, следы поискать. Ясно. У вас тут всю работу остановили, а снаряжение улучшить можно? Кузнец в скрежете горы пустит тебя за свой верстак. Хорошо. Что до сикачей, тебе стоит сделать кислотные стрелы. Лучший способ завалить их попасть по емкостям. Спасибо. Новые стрелы? Я найду иранда, и приведу его. Эй! Куда ты собрался? Обратно наверх? Ждать в безопасности? Прости. Подъемник не берет пассажиров, пока не дадут сигнал, верно? Точно. Ну я поехал. <сíts> <сíts> Что? <сíts> Что? Джоров, проводи нашего усердного друга вскрежет горы. Конечно. А я найду Эренда и помогу расчистить путь. А потом, чтоб без промедления. Свет пустоши. Посольство. Если такова воля солнца. <с> Чуть ли не плачет уже. Уж поверь. Так, мне нужен костерчик, чтобы сохраниться. Ебать! Нихера себе. Ничего себе! Ч такая большая карта? Ну больше, чем в первой части, однозначно. Секретики. Секретики напоминают мне о ведьмаке. Давай не будем. Давай, пожалуйста, Надо только... Найти не. Ранда. Но сперва стоит зайти в скрежет горы, улучшить лук. Да, и сохраниться в небо желательно. Мне нравилось, что сохраняться в простой части можно было. Так, подожди, костерчики. А, вот костер же. Ой, да, замечательно. Быстрое перемещение. Бесплатное! Что? <смех> Нихера себе бесплатное перемещение. Да вы меня балуете. Вы меня балуете бесплатным перемещением? Серьезно? Ладно. Сохранение вручную. Подожди. Я сохранился? Да, все. Прекрасно. А, давай на этом закончим. Опачки. Тихо, тихо, тихо. Секунду. Просто проверю. Но тут тоже есть охота, получается. Да, есть. Ладно, хорошо, я понял. Проверил? Я просто проверил это все дело. Давай на этом закончим. Мы, в принципе, с тобой... Э -э Тихо, не падаем. Мы, в принципе, с тобой прошли пролог за сегодня. Вот На фоне горе го горы. Прошли с тобой за сегодня прол пролог. В целом. Э -э у меня нет ощущения, что началось что-то новое. У меня такое ощущение, как будто я продолжаю. Потому что оно же у меня все постепенно пошло по порядку. Так что вот так вот. Ну все, давай на этом закончим. Naa, да, на на этом закончим. Продолжим наше странствие Элой. Э -э, уж не знаю, к чему нас это приведет. Возможно в космос, возможно нет. Посмотрим, что придумали разработчики, что нам предоставит сама игра. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай оставлять свой горячий комментарий. Подписывайся на социальные сети, все ссылочки в описании.